Здравия всем, друзья! На связи Денис Залевский. И, как вы все знаете, в Рой-клубе есть несколько информационных чатов. Вот я сейчас нахожусь на одном из них. Это Юми Новости. Они у меня собраны в отдельную папочку. Юми Новости, Рой ТВ, Новости Рой-клуба, АСП-клуб, новостной канал. То есть это... Значит, структура, которая занимается выпуском криптовалютных карт. Ну и так далее. Медиа Про, новости Про, новости Академии. Рой Сапфир, Рой Рубин, Рой Золото. То есть вот они основные новостные каналы Рой Клуба. И э, видим, что на канале Юми Новости появилась вот такая вот новость. Давайте мы ее озвучим, прочитаем, потому что многие Значит люди сталкиваются с тем, что там не, не подходит мнемоническая фраза, а потому как копировали ее вручную, там они на кнопочку записали, может быть не так, какой-то символ упустили и так далее. Теряют люди мнемонические фразы, теряют доступы. Так вот, что такое мнемоническая фраза и почему она так важна? Сегодня мы расскажем вам о мнемонической фразе, ее возможности, и, о ее важности и особенностях. Тем самым ответим на различные вопросы наших пользователей. В том числе объясним, почему в мнемонической фразе Юми нельзя использовать собственные слова. Итак, не будем лить воду, давайте разбираться. И переходим на статью. Переходим на статью. Мнемоническая фраза. Что это за зверь и с чем его едят? В общем и целом слово «мнемоника» в переводе с древнегреческого означает «искусство запоминания». А «мнемотехника» – это комплекс определенных приемов и методов, которые облегчают восприятие и запоминание информации. То есть некие абстрактные объекты или понятия, тяжело усваиваемые мозгом, заменяются на те, которые легко воспринимаются зрительно, на слух или на ощупь. Изначально в кошельке биткоин для доступа к монетам использовались исключительно приватные ключи, которые генерировались случайно и хранились в файле wallet.dat. Это вызывало множество проблем и было жутко неудобно. Поэтому криптосообщество приняло решение обратиться к той самой мнемотехнике. В криптомире мнемотехника используется как раз для упрощения визуального восприятия и запоминания личных приватных ключей от криптокошельков то есть для создания мнемонических фраз. Простыми словами мнемотехника превращает очень длинное число из множества цифр в набор из нескольких слов, которые становятся вашим логином и паролем. Для доступа к кошельку, то есть мнемонической фразой. Мнемоническая фраза или как ее еще называют сид-фраза фраза, это основной способ войти в официальный кошелек Yumi и получить доступ к монетам. Важно понимать, что это не пароль для авторизации. Если, к примеру, пароль к почтовому ящику, аккаунт, аккаунтам в соцсетях, на биржах и прочих сайтах, где требуется авторизация, восстановить можно, то способов для восстановления мнемофразы не существует в принципе. Изменить мнемоническую фразу тоже нельзя. Она нигде не хранится. а доступа к вашему кошельку по умолчанию нет ни у кого, кроме вас. Поэтому мнемоническую фразу очень важно максимально надежно сохранить. О том, как это сделать, мы подробно расскажем в одной из следующих статей. Ну и конечно же важно не показывать мнемоническую фразу посторонним лицам, поскольку любой, кто ее знает, может беспрепятственно войти в ваш кошелек и завладеть монетами. Фразу должны знать только вы и никто кроме вас. Это залог вашей криптобезопасности. Как это работает технически? Объясняем максимально просто и доступно. Когда вы создаете кошелек, криптокошелек, вы автоматически генерируете свой уникальный приватный ключ в криптовалютной сети. Изначально генерируется комбинация символов двоичного кода, состоящая из определенного количества цифр, единиц и нулей, которые называются битами, битами. ну или байтами. Там. На выходе получается число из множества единичек и нулей, которые по-научному называют энтропией. Вот она, эта энтропия, да, то есть как изначально выглядит мнемическая фраза. Часть энтропии в исходном виде, источник. Энтропия генерируется случайным образом и представляет собой многозначное число, которое при каждой новой генерации является уникальным. То есть на практике оно никогда не повторяется. Каждое такое число может содержать бесконечное количество цифр бит. Но как правило используется значение в диапазоне от 128 до 256. Этого достаточно, чтобы два человека не смогли сгенерировать одинаковую энтропию. Для тех, кто хочет подробностей, энтропия длиною 256 бит насчитывает 2 в 256 степени возможных комбинаций. В числовом выражении это 1. Тут куча-куча-куча. Ну, куча, тут. Куча. 1.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 цифр. Плюс 77. Ну, в общем, вы видите на экране. Очень-очень-очень много. Я не знаю, как такие числа называются. Различных вариантов. Это число содержит 78 цифр. То есть, возможных комбинаций больше, чем звезд в видимой части Вселенной. А Попытка взлома по методу полного перебора с использованием современных мощностей займ... займет больше времени, чем существует Солнце. Достаточно, чтобы почувствовать себя в полной безопасности. Поскольку человеческому мозгу гораздо легче воспринимать и запоминать определенный набор слов, нежели множество цифр двоичного кода, Благодаря мнемотехнике, энтропия преобразуется в удобный текстовый формат. Таким образом, в конечном итоге, владелец кошелька вместо 128, либо 256 цифр, видит определенный текст из 12 и 24 слов. Это и есть мнемоническая фраза. <coughs> Далее, мнемоническая фраза пропускается через специальный алгоритм хеширования. В случае с Юми это... 2048 раз по кругу с помощью США 512. В результате создается приватный ключ для доступа к вашим монетам, а также публичный ключ, из которого генерируется ваш адрес в сети Yumi. Так. Сейчас завершим, а то будет сейчас пиликать, отвлекать. Так. Угу. Таким образом, мнемоническая фраза – это некий единый магический код, открывающий все двери для доступа к вашей криптовалюте и ее полноценного использования. В конечном счете, благодаря нимо-фразе вам не нужно хранить у себя приватные ключи, иметь дело со сложностями криптографии, записывать кучу символов и цифр. Вы имеете лишь простой набор из нескольких слов, которые, которых более чем достаточно для успешного пользования криптовалютой. Генерируется 128 случайных битов, то есть ноликов, единичек. Потом с помощью США 256 хэш от 128 битов идет, первые 4 бита идут, получается, контрольная сумма. 128 бит плюс 4 бита, контрольная сумма. Разделение, потом 132 бита на 12 групп по 11 бит. И после этого 12 мнемонических кодов восстановления Ну и вот пример. Упрощенная схема создания мнемонической фразы. У методов генерирования мнемонических фраз тоже есть свои особенности. В теории для их создания можно использовать любые слова на выбор. Но в криптосообществе это считается небезопасным. Поэтому, как правило, для создания фраз используются несколько стандартов, которые называются BIP. Bitcoin Improvement Im... Impro Proposal. Mm -hmm. Что можно перевести как предложение по усовершенствованию сети Bitcoin. Однако, несмотря на название, эти стандарты используются и в большинстве официальных кошельков других криптовалют. Не будем лезть в технические дебри, скажем лишь, что наиболее распространенным, удобным и безопасным считается стандарт BIP39, который используется в кошельках Биткоин, Этериум и других топовых монет. BIP39 позволяет генерировать фразу в любом диапазоне от 12 до 24 слов. Соответственно для 128 бит 12 слов, для 256 бит 24 слова. Список слов для генерации фраз по стандарту BIP39 состоит из, 20, из 2048 простых и запоминающихся англоязычных слов, с которыми вы можете ознакомиться здесь. То есть вот можно эти ссылочки кликабельные все. Я ссылку на статью оставлю, можете самостоятельно ознакомиться, если интересно кому. Более того, согласно стандарту слово, слова во фразах подбираются так, чтобы их можно было легко запомнить, а по первым трем буквам легко додумать оставшуюся часть. Стандарт BIP39 очень удобен и безопасен, поскольку позволяет создавать легко запоминающийся текст, без участия человека. Чем же это хорошо? Тем, что самостоятельно создать фразу со случайным набором слов достаточно сложно, так как в подавляющем большинстве случаев человеческий мозг на подсознательном уровне старается привязать слова к каким-то знакомым или близким ему терминам событием либо датам. Слова, введенные человеком по умолчанию, не считаются достаточно безопасными для криптографии. Чтобы обеспечить кошельку защиту от хакерских алгоритмов и технологий для взлома паролей, которые сегодня существуют в избытке, фраза должна быть подобрана случайным образом. Стандарт BIP39 как раз и предназначен для, определения, ой, для обеспечения надежной защиты пользователей. Мнемоническая фраза для юми кошелька – максимальная защита ваших монет. Хотя некоторые разработчики считают, что 12 слов для защиты кошелька вполне достаточно, 24 – все же более надежная комбинация, поэтому в официальном кошельке Yumi задействован именно такой вариант. Юми придерживается наивысшего уровня безопасности, поэтому фраза содержит оптимальное количество слов, что соответствует наиболее защищенному 256-битному стандарту bip 39 добро пожаловать в будущее давайте начнем если у вас уже есть кошелек ими просто введите вашу немецкую фразу ну, вот тут видим да что водить если вы тут впервые хотите начать стейкинг да просто создайте кошелек ну, это скриншоты с сайта yumi.top. топ ими используется защита кошелька с 256-битным стандартом. Соответственно, мнемоническая фраза состоит из 24 слов. Теперь наверняка всем стало понятно, почему мнемоническую фразу от Yumi кошелька нельзя вставлять в собственные слова. Давайте подытожим почему. Кошелек Yumi использует удобный, безопасный и популярный стандарт BIP39, совместимый с другими кошельками и криптовалютами. Это позволит в будущем реализовать новые технологические решения – связанные с другими проектами в криптоиндустрии. Например, так проще встраивать ЮМИ в другие криптокошельки. Плюс технически можно использовать одну и ту же мнемоническую фразу в разных криптовалютах. Согласно стандарту, каждое слово мнемонической фраза это неотъемлемая часть приватного ключа, который был сгенерирован конкретно для вашего кошелька. Фраза не будет работать, даже если изменить в ней хотя бы одну букву, не то что целое слово. Составлять мнемоническую фразу из собственных слов не рекомендуется в принципе, чтобы не подвергать опасности своей монеты. Как бы там ни было, математический алгоритм справляется с подбором фраз гораздо эффективнее человека. Случайно сгенерированная фраза в разы надежнее любого сложнейшего, на ваш взгляд, пароля. Тем не менее, сеть Юми не накладывает никаких ограничений на разработчиков кошельков и прочих приложений. Поэтому... В будущем наверняка появятся неофициальные кошельки, где можно будет создать мнемоническую фразу из собственных слов. Стандарт BIP39 в официальном кошельке, не более чем рекомендация. Надеемся, что благодаря этой статье вы во всем разобрались и получили исчерпывающие ответы на все вопросы. И теперь знаете, что можете использовать официальный кошелек Yumi, не опасаясь за сохранность ваших монет. Они под надежной защитой. С уважением, команда Yumi. PS... В следующих статьях мы расскажем о правилах, которые помогут вам держать вашу мнемоническую фразу и соответственно все ваши монеты в безопасности. Вот это будет очень важно, поэтому друзья следите за новостями, обязательно подписывайтесь на новостные каналы Юми, Рой Клуба, Сигин и будете в курсе всех новостей и событий. Благодарю вас за внимание, друзья. До новых встреч. Ну и также, если видео это стало вам полезно, поставьте лайк и поделитесь им со своими друзьями и близкими.